Так, вот это мы с лаваном красных пещерах это не красный, блин ну ладно красных есть красные лесье. скалы красные скалы красное лесье кордон тавильчук Кордон тавильчук вот четырех с половиной километрах от, от города куда? героя село Да. вот это горы это 4 а не знаю пойдем мы туда или не пойдем или не дойдем голый шпиль шпиль за ними Спиль не совсем голый, он уже оделся, походу, со временем. Ну, вон там еще белый покров. Ну, пока, когда тебе было лет 10, наверное, тогда был он голый. Сейчас он уже все, не голый. Так что снимите вот так вот озеро, мы... Озеро, озеро, снимите, озеро, да. Озеро. Вот внизу озеро, где-то буквально где в 100 метрах. форель. форель да, там а вообще водится. это территория Крымского вот здесь. находящего хозяйства. Заповедник. Да, мы в, мы в заповеднике. Вот там вот... Есть форель. Сейчас я ее увеличу. Вон она плывет. Администрация президента Российской Федерации ВВ Путина. ВВ Путин администрация, да. да. Вход, проезд, проход запрещен категорически для любых видов транспорта, а также для любого посещения. В том числе да? и мы. Но а мы, мы люди привилегированные. Ходим там, где мы хотим. Да. Потому что мы гуляем где хотим. Да, мы коты. Два мартовских кота. Так, вот с того выступа я снимал эту сторону. Не знаю, как оно против солнца будет, видно, не будет. Вот там и с обрывчик такой. Речка шумит, его я слышу. Вот такая красотища. Я не думал, что в Краснолесе есть такие скалы. Думал холмы до да холмы везде кругом. Осталось и... 80%. Не могу дальше вывернуть. Ну, примерно как-то так. Вот, вот они красные скалы. Почему красные? Сейчас я увеличу. Увеличивайся, увеличивайся, увеличивайся. Ну ладно. Так не хочет увеличивать. внизу потому. на этих полянах я а ну, вот в жизни увидел дикого зверя под названием каман. Кабан. И были полосатики. Кайман? Кабан? Кайбан. Кайбан. <с1> <с2> Кайбан. Да, это гибрид кабана с кайманом. Кайбан, с, с, крокодилом. С, крокодилом. Так, с крокодилом. ну ездить. вот здесь довольно-таки высоко. А ну пойду я к краю подойду. Главное не навернуться туда нафиг. Так, вот это бабанчик. Да. Вот это вот <с2> я. Вот <с2> такие <с2> мои <с2> красавчики. <с2> да, это мы. <с2> Потом поворачиваем аккуратно. И смотрим вот туда вниз. Я сейчас подойду вот к этой штуке и на нее залезу. О, блин, крутовато здесь, однако. Ух, аж мурахи по сапогам побежали. О, такая красотища. Краснолесье есть. Если вот туда идти, вот мы на четвердах выйдем. Но сегодня не пойдем потому что решили обойтись парой сникерсов. Во. Там вон речка шумит внизу. Пещеры, вот они... Не, не пещеры, пещера, скалы красненькие. Это прошлый раз мы были. Вон там мы были. В прошлый раз. Сделай видео, блядь, Пускай, посмотри, какой я блядь. Ну, не ты один. Мы тут, блин, все дышим как Видимо, снимай, снимай. За, загнанные блин, кони. Во. Мы сейчас сделали рывок очень маленький, он небольшой. Да. Борзов, который быстро бегал, да он отдыхает. Мы сейчас молча за какие-то 15 минут поднялись примерно на 800 метров над уровнем моря. Это достижение, конечно, небольшое, тем не менее, это вот, да. дышится как мужики и бабы. А точнее можно сказать, знаете, я вот это люблю боба Ой, господи, начинается. Любеобильный такой боба любит сними, иди, пожалуйста, вот он, четвертый раз. Следующее наше посещение ⁇ это наша, наша горка. Да. Наша гора. В следующий раз будем там посещать. Так что любите Крым, платите. А деньги. что ж такое? Какая-то фиговина появилась. Она не дает... Не дает... Выходите. Что значит бжу? Не бжу вон. не надо, мне звук надо добавить. исчезай давай. Вот, вот туда мы пойдем в следующий раз. В домик? Да в какой домик? Вот я гору показываю. А, гору в следующий раз и покажи, куда мы сейчас идем. Вон туда. А, сейчас мы идем вон туда. Вон туда. Вот, до горизонта и направо. Вот туда, короче, где-то туда, туда. А до затемнения осталось уже всего 2 часа. Через 2 часа там уже будет темно. Осталось часа, но мы успели, в прошлый мы раз я снимал вон темпе. там вот. Да, в вот, раз раз мы вот. вот там вот. Вон, вон там, там да. Вот тут. Это красная пещера, на том плато, и мы по нему ушли в прошлый раз. Покажи им, пожалуйста, какое количество цветочков. Ну, ну цветочки это тут. Жизнь, на, это да, шо ж такое с этим звуком. Отколебись, давай. Это вот, покажи, это эндемик Крыма. Эндемик Крыма, да, какой? Вот это он. Растения растут только в Крыму и больше нигде в мире. Только в Крыму растут вот эти крокусы. Индем. Это крокус. Крокус, да? Да. Что, в натуре крокус? Да. Во, это крокус, сейчас я его увеличу. Не увеличивается. Пионы, Во крокусы. Потом пойдут пионы. И вот еще крокус. Ух ты, Смотри сколько крокусов тут. А это вот, вот, наш вот кризил, кризил, кризил. Кризил. А вон они остатки роскоши Желтый снега. А вон снег да. Это мы поднялись до уровня снега. Вон там тоже снега кусочек. В общем, вот так вот, ну и как бы так. Любите Крым? Что у кого? У кого да, и только ты да, ты да ты конечно. -то не, не, не надо у меня дрючками кидать. Я вот хочу можжевельник снять. Подожди, вот, вот это наш крымский можжевельник. Он вот так вот стелется по земле, который в красную книгу занесен, из которого уже нельзя ничего делать никакие поделки. Вот еще можжевельник, вот. Вот такие ветки у него. О, ау! Они колючие, блин. Ау! В общем, колючие и на нем яходки какие-то. Но я пробовать не буду. Мне еще идти. Идти, идти еще. Так, минимум, вот. часа два-три. Вот. Вот сколько можжевельника. А это вот вокруг у нас такой вот пейзаж. В общем, степь до да степь кругом. Так, сильно крутиться не буду, а то забуду, откуда пришли. Так. Ну, в общем, вот такая красотища у нас тут. Полянка такая симпатичная попалась, Симпатично, да, и вот решил, такие решил снять. Внимательно. Первые весенние цветочки, первые, да. первые. Вот там, везде вот, все цветочки, вот это маркер такой, это такая штука. Да, это мы идем, мы по, идем по тропе, здесь водят детей из лагеря Артек. Да, я подтверждаю. А идем мы в мраморные пещеры. Да. И вот мы пришли на развилку, направо пойдешь, в имене Баир попадешь, налево пойдешь, в мраморную попадешь. Знаменитые Крымские пещеры, мраморные и имене Баир Хасар. Нижняя плата Четердага. Высота километр. А вот он Родземый, Родземый Четердаг, с в переводе означает шатер, либо палат гора. Да ты делайся больше, сволочь такая. Не делайте больше, больше его не сделаешь. Та, да, ну Кстати, я не его делаю, я делаю. Пещера является климатообразующая в Крыму. Почему? Потому что здесь мы находимся в одном климатической зоне, а, в а пещере вот затем другая. бугром совершенно другая. Бугром. Затем бугром. Вот Уже затем бугром, там зона. субтропики, да, а мы в тропиках. Или а мы не в тропиках, мы умеренно, Забыл как. умеренно континентальный. В общем, мы умеренно-континентальные, или уверенно-континентальные. В общем, уверенно короче, мы пришли вот оттуда. Вот сейчас я покажу. Время, время цыгель, цыгель, ай да Подожди, сам же кричал, давайте снимайте, снимайте, снимайте". Вот оттуда мы пришли вот где-то там мы были. Что я хотел снять. Вон там вот мы увидели пещеру, мы тут шли, шли, шли. Подойдем. вот здесь вот на плоту вот такие вот провалы есть есть и маленькие провалы под нами карстовые пещеры и это все может провалиться в общем попасть сюда в пещеру в карстовую ну и в общем выйти уже где-нибудь в америке в лучшем случае так вон пещера издалека масло. вот сблизи сейчас я ближе подойду мы ее осмотрим так, вот мы уже оттуда вот идем на пещеры Тут какие-то скалы. Блин, ски блин. А здесь вот пещера. Вот она. Сейчас ближе подойдем и посмотрим, что там она из себя представляет. Будем надеяться, что там никто ничего не сделал. Каких-нибудь своих дел нехороших. О! Вот. Это тропа, я так предполагаю, туристическая. Может кабаня может не знаю, кто вообще натоптал. Вот, вот такая.. Вот пещера. Так, Ваван уже пошел там что-то в ней смотреть. Заходи, заходи, заходи в в общем-то в пещере здесь мангал, вот он есть. О, дрова, дрова есть, мангал. Здесь капает Пещерный человек, вот он есть. Это вот второй. Вот там второй есть. Ну, мы как бы не вместе, мы живем в разных пещерах, вот не в одной. Есть а, там, он говорит, дырка есть внизу. Пошли смотреть в нее. Ну, как тебе сказать, я туда не пойду Это грязная пещера, так называется. Это грязная пещера. В курнике Шкурники Шкурник там. это узкие места. Вот узкое шкурное место. В общем, туда никто не лезет, не будет. Поворот, пещеры, вот, панорама, панорама. вот она, панорама. Вот панорама да. из пещеры. Вова постоянно попадает в панораму. Вот он любит сниматься. Капец какой. Прям такой... Актер, можно сказать, широкого жанра. Ага. Артист погорелого а театра. Да. Предполагается, что здесь вот эти ржавые места. Это, скорее всего, руда там какая-то. Ну и вообще мы рядом с четвердахом, а здесь говорят эти инопланетяне летают туда-сюда. В общем-то, как бы как-то так. Них мы. Да, вот два из них мы. Вот один. А вот второй. Так, на данный момент мы находимся над мраморными пещерами. Это провалы, ну молодцы, что они их загородили, потому что могут туда кто-нибудь нырнуть Вот, вот такие вот провалы, глубину провала, сейчас посмотрим <сосы> Да подожди, через какую дорогу, Да, я сниму-то что <сосы> <сосы> Ё-моё, ты смотри какая дыра, блин, во Она сквозняет, Вот, там же внутрь можно зайти, да? Точно, сейчас я внутрь зайду, вот это сверху посмотрим мы сейчас вот там, две дыры каких-то ну так довольно еще, клас, между прочим. Ну, они загородили от всяких алкашей. Разных, в общем. Добродаем спуск вот туда, в эту яму, которую мы видели, короче, ну не. Ну, карстовые пещеры, да, грот. Грот. Это калимене хасан Или как? Калимене. Или каламие. Ну, в общем, короче, что-то такое. Вход закрыт, как закрыт, а мы туда куда идем. А, вот туда в глубину закрыт, да, вход. Да. Ну, в общем, мы дойдем до входа. Вот такая вот она пещера. А! Камень летит. Так. Очень вот, красивейшая, пещера. А красивейшая пещера. Красивейшая, да? Европы. Тут даже никто находить не успел. Вот, вот это вот то, что мы сверху снимали. вот, так, так, так. Так, да, по-моему, она одна из самых красивых. Тут родничок бежит какой-то. Такое, вот тут все, чё над головой, это ему лень спускаться, понятно, короче. Так, и в общем, а вот там они, короче, замуровали, чтобы туда всякие не шлялись разные. Все, мне нравится, а? Снегу. Снегу. Что? Кстати, у меня лампочка горит, значит она что-то подсвечивает? Ну, там, типа, то, что... Да. И не знаю, какой тут селфи получится с этого всего, блин, потому что солнце уже вон закатывается. Да, а да, мы... да. И вот теперь уже начинается холод, потому что мы начинаем замерзать. Вот внимательно... там перевальные. Обратите внимание, внизу находится трасса, город Симферополь, город Ялта, Алушта. Алушта прямо вон там вот. Северный склон Демерджи. Это северный склон Демерджи, вот, вот, я в него а пальцем. А прямо в смотреть, это балка называется Курлюбаш. Балка Курулюбаш. Вот это. Вот, то, вот это вот все. Курулюбашская балка. А это мы. Вот Ваван. А вот я у него шапку забрал, короче. Я теперь в шапке. А он в этом на голове, в общем. О, видно. С головой. С головой, да. Вот как-то так. На закате, можно даже сказать. В общем, эпопея продолжается. Думали тут хороший спуск. Ребята, а тут... Вот, да, такой спуск получается. Ну, насчет Гагина, я не знаю, но, блин, это как бздец. Вот, Блин, наверное, без снаряжения хрен спустишься. А нет, ну, может, и спустимся. А ну-ка заглянем, что там за углом. Бээээ. Страшновато, блин. Аж мурахи по берцам. Ну, что, Ван, давай попробуем, получится спуститься? Получится? Нет, значит, нет. Надеюсь, телефон-то найдет кто-нибудь, а? Нормально в аван спустимся, я думаю. Давай, Давай попробуем. Вперёд. Ага. Ну, ну все, ну, погнали мы. Вот я... такой вот спуск, в общем. Вот это, вова, вот только не падает, а то будешь катиться до самого низа, туда Ты аж до пионерского. Остановишься. Не остановишься, до перевального будешь катиться. Вот куда-то туда. Вон туда можно укатиться. Да, да, да, особенно туда. Юра, вперед. У нас время ну, осталось. Блин, ну вот здесь У нас я не время стал 40 минут до свет. Смотрите, вот эта тропа. Мы нашли тропу. Это звери ходят. Это звериная И тропа. Вот, вот следы копыт. А, это ж мы прошли. У -у -у. В общем, вот впереди следы копыт. Ну, внизу, в смысле. Да, вот копытца. Короче, это звериная тропа. Мы спускаемся вниз по звериной тропе. И... Идем, мы сами не знаем, но знаем, что... Нет, честно мы не знаем вот проводник сусанин короче бля он не знает куда ведет да, ладно. да он сказал что мы прорвемся если что у него есть три спички с которыми мы запросто переночуем и даже наедимся чего-нибудь горячего сделаем бульон из коры вот этих вот деревьев ушатанных